Друзья, с вами Зажигалочка. Мы сегодня в парке, который называется Wild Animal Park. Вы готовы к захватывающей поездке по сафари-парку диких животных в Сан-Диего? Сегодня я представляю вам видео, которое переносит вас в самое сердце сафари-парка диких животных в Сан-Диего. Мы поднимаемся на борт африканского трамвая и вместе с семьей наслаждаемся уникальнейшим опытом. Это приключение с гидом отправляет нас в двух с половиной мильное путешествие по одному из крупнейших закрытых мест обитания животных в мире. -old little girls, as well as our Мы окунаемся в атмосферу африканской дикой природы, которую можно найти well только здесь. Все или организм, если Во время примерно 25-минутной поездки мы вблизи увидели некоторых из самых впечатляющих животных парка, в том числе жирафов, антилоп и зебр, свободно бродящих по выставке «Африканские равнины». Опытные экскурсоводы трамвая рассказывают много интересного животных, которых мы видим во время поездки. Это делает ее не только увлекательной, но и познавательной. Трамвай используется персоналом не только для перевозки туристов, но и перевозки животных между местами обитания. Это гарантирует то, что животные всегда находятся в наилучшей среде для их здоровья и благополучия. Поездка на трамвае включена в стоимость входного билета в парк, поэтому это захватывающее приключение нам не обходится дополнительными расходами. But I also want you to look at their body shape. You'll notice that they look like a horse. A very thick neck with a mane on the back of their Мы посетили этот парк с детьми, и они были в восторге. Они увидели так много животных и узнали об их поведении и среди обитания. Это был отличный способ провести время всей семьей. Well, В моем следующем фильме мы поедем в пустыню Анзабарега. Каждую весну пустыня Анзабарега превращается в настоящий цветущий рай, благодаря множеству дикорастущих цветов. Это явление в Америке называется суперблум и привлекает туристов со всего мира. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить мое новое видео. Смотрите мои фильмы и наслаждайтесь своей жизнью. Ваша Зажигалочка.